Хлоу сегодня я вас познакомлю с замечательным сохранением от замечательной семейши которую зовут лана она приготовила для нас замечательное просто офигенное сохранение и на данный момент нашим проводником будет кассандра год кассандра года такая вот обновленная готический стиль не то что у нас была за учка ее потому что разработчики выставляли постоянно заучкой постоянно такой зубрилой, а сейчас ее я обновил, она не такая, она такая же зубрила была, я немножко обновил ее образ, и она теперь выглядит вот так, у меня были уже закачанные моды как раз под готов, и я решил, что вот так вот сделаю, чтобы все было идеально, ну давайте мы уже переместимся к самим городкам, чтобы не затягивать ваше внимание на приветствии и на ознакомлении. Итак, первая локация, с которой я хочу вас познакомить, это обновленный бар в сан мишуна Ну просто идеальный. Ведь вы теперь можете найти здесь самые разные увлечения и развлечения. От напитков в баре и купания в бассейне, до ракетостроения на последнем этаже. Просто идеальный, просто вообще красивый. Сногсшибательный бар и вообще... Он и до этого был прикольным, он был вообще идеальным, а сейчас, посмотрите, вот это, вот это вот, вот это вот бассейн, он розовый, вот это бассейн, просто здесь даже есть доступ для знаменитостей. На втором этаже у нас есть. Бар. Опять же, вы можете потусить. А, здесь можно купаться. А здесь у нас есть даже джакузи. Просто. Вот просто. И еще у нас здесь есть боулинг. Давайте мы немножко поиграем тут. Угу. Играть три ферма. Все, давай, иди играй. Просто замечательный, просто замечательный участок. Здесь вообще настолько интересно. Давайте я вам покажу последний этаж. Вы просто офигеете. Это последний этаж. Здесь вносится жакето строения. Можно рассматривать небо -мо! Насколько это идеально? Вот просто. Давайте посмотрим, как она будет играть тут в боулинг. Так, дам давай играй вот она играет в боулинг все идеально просто это идеальный участок вы посмотрите дорожка опять же кататься исполнить трюк. А давайте мы сначала добавим мыло. Добавим мыло. И посмотрим. но это просто идеальное сохранение. Я вот вообще... Я был в шоке, когда первый раз скачал это сохранение. Оно идеально. Люди просто... сногсшибательно Добавляем мыло. Теперь можно исполнить трюк на дорожке допустим мыло у нас тут пенится сейчас мы исполним трюк и мы все в пене вообще видите это просто идеально Ну и допустим, я еще хочу пойти в бар. Вот у нас здесь есть бар, собственно говоря. Вот он. Тут нужно просто сделать напиток, сделать любимый напиток, допустим, сами себе. Тут не будет NPC в баре. Ну, это единственный минус, что здесь не будет персонажей вообще практически. Вот. Практически нет персонажей. Но это возможно хорошо, а возможно и нет. Но тут редко они появляются. Тут только один персонаж и все. Но вообще сохранение... А, кстати, они все там сидят, персонаж все-таки. Да, они здесь появляются все-таки, эти персонажи. Допустим, вот. Есть бар, а дальше у нас здесь есть еще бассейн. Вот он. Так. Мы себя очень плохо чувствуем. Ну и на этом, в принципе, эта локация закончена. Здесь еще можно посмотреть на Луну и все такое. Это обновленный бар, синий бархат, который добавили нам разработчики только его обновили и он теперь просто офигенный мне он нравится мне он нравился и до того как изменили все ну и после того это просто сногсшибательный бар стал вот просто идеальный можно купаться в джакузи пить напитки и все такое а мы все в кине просто давай выпить свой любимый напиток ну и в принципе на этом все пока ну а следующий городок в нашем списке на сегодня это оазис спрингс если у вас персонаж Хочет найти просто офигенный город для переезда или просто богатенького муженька, то нужно ехать именно сюда. Вы посмотрите, насколько здесь красиво. Вот посмотрите, это же вообще идеально. Вы посмотрите, я даже не знаю, как люди могут такое строить. Вы, Я в шоке просто. Этот город, этот султанский дворец, в принципе, туда мы сейчас отправимся, чтобы посмотреть, как там все внутри, потому что этот участок меня привлекает больше всего. Но они здесь все такие крутые и красочные, выполнено все в каком-то э, стиле султанском, арабском каком-то, все прям будто это арабские эмираты какие-то, вот просто идеально. Старый оазис принц мне вообще по сравнению с этим не нравится но там потому что какое то все скучное а здесь просто идеальное. давайте уже посмотрим что внутри этого султанского дворца итак вот он наш султанский дворец просто посмотрите на эту мощь и величие вот посмотрите насколько это все идеально сейчас я вам покажу этот замок просто вы снаружи вы на него посмотрите, это идеально, просто, но это идеально, я вам говорю, это идеально, он идеально красивый, так днем еще красивее, это вообще, здесь что реально, какие-то шейхи жили или арабы там не знаю, просто вы, я в шоке, ну вот Мои э, эмоции сейчас вообще не описать словами. Ладно, давайте посмотрим, что там есть внутри. Кассандрочка, заходи. Так, наш дворец. Блин, ну тут реально прикольно. Вот посмотрите. Вы посмотрите, господи, как здесь красиво. Здесь такая кухня, прикольно. Прикол. Господи, фонтан с бассейном внутри здания. Здесь еще и купаться можно, зашипись. Столовая, какая она красивая. Давайте этот дом посмотрим сначала в режиме ТАП. Здесь красиво, я даже не знаю, как это описать словами дерево прикольное все прикольно сверху вид просто идеально все я уже влюбился в это сохранение оно идеальное Если вашему персонажу не хватает какого-то какого-то восточного азиатского колорита то езжайте сюда но вот такой вот вид открывается отсюда. Конечно, не прям красиво, но тоже ничего. Так, давайте просмотрим ванную. Она здесь тоже выполнена в таком стиле. Ну, достаточно прикольно. Диванчики тоже прикольные стоят. Они офигенные даже, я могу сказать. Фонтанчики везде. Там вот даже что-то похожее на э, какой-то кабинет маленький, чтобы писать что-то. Или что-то кому-то, какие-то письма отправлять. Ну, в общем, здесь прикольно. Давайте посмотрим второй этаж. Ой, ё-моё. У меня даже в мыслях не укладывается, как люди могут так строить. Вы просто посмотрите. У меня бы на это просто не хватило сил. Здесь настолько красиво. Вы чё? Я в шоке просто. Я в шоке. Я бы просто э, через 30 минут уже бы не хотел строить такие замки. Просто посмотрите. Это настолько красиво, что я прям вообще не могу, я в шоке. Сохранение, я еще раз повторяю, я оставлю в описании. Э, на ВК. Там есть в группе ссылочка на сохранение для того, чтобы вы смогли поиграть. Для того, чтобы у вас сохранение заработало, вам нужно закинуть все файлики, которые там есть у вас в папочке, закинуть в, по пути документы Electronic Arts, sims 74 и Saves. Не Tray, не Mods, а именно Saves чтобы у вас заработало и для того чтобы это сохранение у вас получилось еще вам нужно зайти в загрузить игру и посмотреть семью которая у вас там добавится не заходите в свою семью заходите в семью которую у вас добавилось и попросту потом удаляйте эту семью ну как удаляйте а просто нажимаете на крестик и все и вы уже в сохранении Создавайте персонажа или какого-то персонажа из библиотеки, которого вы уже создали, и посылайте в этом сохранении. Ну, мне кажется, это просто идеальное сохранение на просторах интернета. Я вообще более крутого сохранения не видел. Вот так вот выглядит весь наш дворец. Он просто топовый. Дальше у нас есть, по-моему, еще один этаж. Да, вот этот вот этаж, он тоже достаточно красивый, Тут есть балкон э, и достаточно прикольно все Тут два балкона и вот такой вот типа коридор. Ну и ую, господи, как это красиво! Что здесь еще есть? Здесь так много всего просто. В этом дворце много всего. Короче, я влюбляюсь в этот дворец. Можно мне тут жить? Просто посмотрите. Красиво. Так, давайте наш персонаж зайдет. Так, у тебя плохо совсем. Киной, ладно. Ты пошла здесь готовить кофе? Ё-моё. <eyebrow cream> хорошо. Пошла кофе готовить. Вообще... Не, ну ей хорошо живется, кофе тут даже готовить И это еще не все участки в Лайзе спрингсе, которые мне понравились. Идем далее. Я вам покажу просто топовый участок. Ну, конечно, на втором месте после этого участка. Мне он вообще зашел. И следующий участок в Вайзе Спрингсе, это Спа-салон. Он здесь действительно шикарный. Вы посмотрите, сейчас я вам все покажу. Вот, вы посмотрите, Спа-салон просто чудо. Здесь есть и бассейн, и наши беговые дорожки даже. Это совмещение со спортзалом. Вот тут мы можем поддыхать. Довольно прикольно. Можно заказать массаж за 40 миллионов. Погнали, смотреть Тут довольно прикольная атмосфера, опять же, подходящая музыка. А, Посмотрите. Это выглядит настолько красиво, что прям вообще. массаж просто офигенный. И здесь вообще обустройство просто офигенное. Здесь пальмы дальше у нас тут крыша идет давайте я покажу вам этот спа он снаружи он просто идеален режим tab вы посмотрите как это все выглядит господи насколько он красивый здесь у нас вообще настолько красивый город, вы посмотрите, с этими постройками город вообще заиграл другими красками, более подходящими что ли под эту тематику. Вот вы посмотрите, как он выглядит здесь снаружи. Это настолько красиво, что прям я вообще я в шоке, я буду заходить в это сохранение практически Каждый день, наверное. Потому что оно идеальное. Это еще не все участки. Дальше у нас по списку Сулани с его удивительным кораблем. И следующий у нас в списке идеальный корабль-ресторан Сулани. Итак, просто посмотрите на это божество. Вы посмотрите на этот корабль, господи. Это просто... Самое красивое, что я видел в Симсе. Просто посмотрите. Разве не веет здесь райским вайбом? Вот просто посмотрите. Ну вот вообще круто. Давайте, допустим, пойдем внутрь ресторана. Посмотрим здесь все. Так самый верхний этаж и здесь у нас декорации естественно это же типа пиратский раньше был корабль ну и вот тут у нас такие вот декорации пушечка он а, может из нее поймать вообще бы топ было кстати давайте проверим она работает вообще а нет с ней нет действий ну да ладно, это не самое главное, а вот самое главное, то что находится вот здесь, вот вы посмотрите, просто идеал, это просто лучшее, что я только видел в мире Симс своими глазами, вы посмотрите, это идеально, это красиво, это яхта, это яхта, сюда блин, ходишь и тебе просто топчик вообще Ну это вообще рай. какие места вы посмотрите еще и на море блин океан посмотрите на этот океан вау там настолько красиво с постройками этот мир симс мне кажется вообще лучшим давайте ка по воде походим посмотрим чуть-чуть поближе в режиме тап там еще есть мини-яхта просто идеальная вы посмотрите это здесь все настолько красиво вот ну, разработчику, разработчику, вот Мацделу, с сохранением просто, вот Лана, огромное тебе спасибо, я выражаю, огромное просто спасибо, огромнейшее, за такое идеальное сохранение, оно настолько идеально, что я прям вообще слов подобрать не могу, вы посмотрите. Вау, это вау, просто. Тут настолько красиво, Лан, спасибо тебе. Если что, опять же повторяю, что ссылочку на это сохранение я оставлю в описании в группе Ланы. Там вы можете скачать эту постройку и сохранение. Ну, вернее, сохранение, потому что постройка будет внутри сохранения. Вот вы посмотрите. Ну разве не красиво? Мне кажется, что да. Это пипец как красиво. М -м, допустим, давайте-ка мы закажем столик. Угу. Подходим, заказать стол. Не заказывать. Что я тебе могу сказать? Беллагуд, давай-ка мы тебе потом позвоним, окей. Okay? Напряженные персонажи, ничем не хотят заниматься. То есть, ты хочешь сказать, что ты сейчас вообще не хочешь заказывать стол? Ладно, я тогда своим подписчикам сам все объясню. Короче, у нас тут ведущая наша, Кассандрочка Год, не захотела у нас тут заказывать столичек. Ну да ладно, пофиг на нее вообще. Значит, на ее место придет Белла Год. Итак, Белла теперь наша новая ведущая вместо Кассандры. Иди, белочка заказывай-ка себе столик. Доказать стол. Так, надеюсь, ты хоть как копанная стоять не будешь. Нет, ты все-таки решила постоять. Ну ладно, ты куда пошла? Ты все-таки решила через несколько тысяч лет идти заказать стол. И ты тоже, да? Наконец-то. Просто идеально посмотрите! Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Проходите. Да. настолько плохо вообще. иди Да. А ты, ты иди домой. А Кассандра все-таки сходит в ресторанчик. Вау, это настолько. Мне нравится, это такое хорошее сохранение вообще. Ты решила сесть скромно? Закажешь? Закажи я что-нибудь? Опа, труп. А допустим, угу. а, еще можно заказать себе суп из моллюсков, быть типа богатые и самое себе все дорогое заказываем ладно давайте мы опробуем все из нашего счета который тут доступен <связать> все, она уже все выбрала и теперь ожидает заказ. Тут, Александр пришел. Белла, Белла тоже решила прийти, а мы отдельно. Так, ждем, пока нам принесут заказ для стола. Ладненько. У меня показано, что Мортимер вообще... Ага, Мортимер все-таки на работе, только Александр. Настав. А, у нас же две семьи готов, я все перепутал. У нас две семьи готов здесь в этом сохранении. Лана, Лана добавила две семьи готов. Это Кассандра из этого, из этой семьи. Здесь у нас как бы двойники, типа может быть кто-то из них типа из той вселенной 73, 72, а это, допустим, из 74 или наоборот. Я запутался, я не знаю, зачем Лан добавила две семьи Готов, потому что одна жила в одном городе, а другая в другом. Это другая семья Готов, тут я только заметил. Александр год вообще находится сейчас дома у нас. Так, что там у нас по заказу? год опять пришла, только другая. Наш заказ еще готовится, да? Ждем, пока нам приготовятся, принесут заказ. <свят> ну это прям вообще топовые Вообще прям сохранение. Вообще лучшее, мне кажется. <плодисменты> Давайте посмотрим, что нам тут приготовят. Быстро или не быстро. <свят> <свят> <свят> ну, мне кажется... Долговато, чувак. Александра вообще находится в грустном состоянии. Ладненько. Кассандра, возвращаемся. Она а, все-таки не стала ждать. Ладно, давайте-ка отсюда пойдем, потому что здесь что-то слишком быстро. Мы уже не... Ой, вернее, слишком медленно. Ну и последняя на сегодня локация. Это бар в Дель Сульвейле. Называется он «Энергичные орхидеи». Почему последнее? Ну, потому что я на самый-самый десерт я вам оставил города все проверить самим, чтобы уже точно убедиться, нужно ли вам это сохранение. Но мне кажется, вы все скачаете его, потому что оно действительно крутое. Так, надеюсь, что... Ага знаменить с одной звездой допустим сейчас я просто добавлю здесь кассандре одну звезду потому что иначе нас не пропустят угу, угу. так общественное мнение Волуем сюда. повысить все мы теперь можем здесь пройти все хорошо пошли посмотрим все проверим но мне кажется что прям стало круто красиво блин действительно круто одноэтажный бар энергичной орхидеи но здесь прям красиво круто все хорошо давайте мы здесь что нибудь закажем таким или сделаем напиток М -м. Самый дорогой напиток у вас где? На какой полке? Секрет рецепта скрыт где-то в Мувенд Мил. Угу. Окей, закажем тогда вот. На... Так, допустим, вот этот вот и закажем ага, ты что-то не хочешь ну ладно, тогда я вам сам, сам расскажу все, и покажу ну, достаточно красиво здесь у нас есть а, вот такой вот зона для распития напитков зона такая несколько стульев и столов так, тут у нас сейчас покажу Тут у нас мини-кухня для тех, кому хочется пожрать чуть-чуть. Ну, мало ли, кому-то, может быть, захочется. Дальше здесь у нас а, комнаты, чтобы помыть руки, там сходить в туалет и все такое. Ну, мне кажется, эта постройка довольно красивая. Вы посмотрите на город с этими постройками, но это же разве не красиво? Вот вы посмотрите, сейчас я включу режим, чтобы у нас было видно наши крыши все. Вы посмотрите просто. Режим тап. Посмотрите, насколько это красиво. Это какой-то, не знаю, может быть, Нью-Йорк а, там, не знаю. Но это, наверное, не Нью-Йорк, а... Сан-Мишуна больше, мне кажется, похож на Нью-Йорк. Это, наверное, какой-нибудь Калифорния какой-нибудь там. Не знаю. Но это красиво. Вы посмотрите, насколько здесь красиво. Прям вообще. Ну и на этом наш обзор.